всем привет вы на канале как заработать в интернете в сегодняшнем видео у меня новый кран здесь на этом кране можно зарабатывать криптовалюту салана абсолютно без вложений у меня похожие краны уже есть на обзоре на канале также они у меня есть в разделе заработок без вложений когда вы переходите попадаете на вот такую вот страничку и здесь вот trx краны и я вот добавил этот кран Claim салана и вот э, все краны, они похожи, я даже вот один открыл, это TRX King, здесь можно собирать криптовалюту Tron, у меня здесь вот на балансе накопилась вот такая сумма, я ее буду выводить. Также я сейчас расскажу, покажу, как здесь зарабатывать, и также мы здесь выведем в конце, сколько я здесь насобираю, мы выведем остаток средств. Два краны, они и идентичны. только на этом кране можно выводить трон и лайткоин, а на этом кране можно выводить только криптовалюту салана. Итак, чтобы здесь зарабатывать, здесь вот есть достижения, как и на других кранах. Чем больше вы будете проводить на этом кране времени, тем больше вы здесь будете зарабатывать. Вот, посмотреть 4 объявления, плюс получается 20 тысяч вот этих монеток и 20% энергии. Завершите 5 коротких ссылок, получите вот 100 тысяч монеток и 50 энергии. Данную энергию можно использовать вот в автокране. Когда вы насобираете энергию, переходим на автокран и здесь... Каждые 30 секунд вам будет капать по 50 тысяч вот этих вот монеток. Далее здесь есть вот ручной кран. Который платит один раз в минуту. Получается здесь можно сделать 100 претензий в день. И разгадывать здесь капчу нужно. 3. 8. 4, и капчу разгадываем опускаемся ниже и нажимаем собери свою награду также мне нравятся вот такие вот краны использовать для рекламы вот здесь вот есть кнопочка рекламировать а здесь кнопочка есть депозит через депозит пополняем счет через рекламируйте создаем рекламу и рекламируем краны я уже показывал на примере крана LTC Clicks я таким способом туда смог привлечь более тысячи рефералов партнеров которые мне зарабатывают Сатоши и я туда захожу и вывожу Сатоши но это будет в дальнейших моих видео я вам еще покажу когда конкурс закончится сколько мне удалось там заработать также здесь есть задания потом вот Короткие объявления давайте сейчас посмотрим вот их на данный момент 6 на 930 тысяч вот этих вот монетах чтобы здесь вот зарабатывать на вот этих объявлениях нужно перейти на любой из них нажимаем кнопочку идти и здесь нужно нам подождать 15 секунд вот сверху идет таймер ждем вот 15 секунд Далее сейчас высветится здесь капча. Вот она. разгадываем где не робот. Нажимаем проверить. Еще раз нажимаем проверить. И куджо. Все рекламные сайты, которые выпадают в слывающем окне, можно их закрыть. И мы вот заработали 15 000. Также вот есть здесь короткие ссылки. И здесь нам доступно 27 штук на вот такое количество монеток. Получается 213 миллионов и на 2700 энергии. И чтобы проходить короткую ссылку, давайте с вами сейчас пройдем одну. Нажимаем зеленую кнопку и нас перебрасывают вот на короткую ссылку. Здесь нам нужно разгадать капчу, нажать вот на синюю кнопочку. Обычно я нажимаю три раза, и на четвертый меня пускают дальше. Далее нам нужно подождать вот 10 секунд. Это рекламный сайт, за который админ получает деньги, а мы получаем награду, которую админ выставил на этом экране. И вот здесь нажимаем красненькую. Еще раз красненькую кнопочку нажимаем. Ну, это не означает, что у вас такая самая будет, такой самый будет сайт. У вас может быть какой-то там другой сайт. У меня вот этот. У вас там может быть синяя кнопочка, какие-то другие там сайты. Но все они проходятся, все нормально работает и все платятся. Вот еще одна ссылка выпала. Их может выпасть 2 может выпасть одна, может выпасть их три. И когда мы вот это все пройдем, то мы заработаем Сатоши. Сейчас подружается все. И у кого вот включен Adblock, рекомендую на таких вот кранах его отключать. У меня он полностью вот отключен. Вот опять пошел таймер. Куча выскакивает здесь рекламы, но ну, ничего страшного. Вот осталось 3 секундочки. И если вдруг таймер остановится, по пустому окну вы мышкой щелкните и у вас все получится. Итак, мы собрали сатоши, вот я уже вижу, good job. Я прошел уже две коротких ссылки. Итак, переходим вот на приборную доску, чтобы здесь выводить. Вот у меня на балансе 2 миллиона 480 тысяч и 200% энергии. Также вот здесь у вас будет короткая ссылка, точнее партнерская ссылка. Будете зарабатывать 10% от сбора ваших партнеров. И вот здесь написано, мы платим самую высокую сумму в шортлинках. Поэтому требуйте шортлинк сейчас. Да, друзья, нужно сейчас зарабатывать, пока криптовалюта вся лежит на дне. Возможно, еще немного упадет. Так что нужно зарабатывать криптовалюту именно сейчас. Итак, чтобы здесь выводить, нам нужно иметь кошелек FaucetPay. Здесь нам нужно найти Solana. Вот она, Solana монета. Копирую кошелечек. Переходим вот там, где вставлять кошелек. Вставляем. И нажимаю изымать. Так, здесь нас, нам пишут. У сборщика недостаточно средств для этой транзакции. Ну, наверное, админ забыл пополнить данный кран. Ну, друзья я пока буду монтировать видео если что я в конце видео вставлю скриншот перехожу на такой же экран от этого же админа здесь вот у меня накопилась вот такая вот сумма сейчас мы отсюда выведем трон нажимаем изымать так видим баланс списался. good job если вот э, данный кран TRX King платит, то и Solana тоже платит, просто админ забыл сюда пополнить счет. Так что, когда админ здесь пополнит счет, здесь можно будет отсюда выводить. Так, перехожу на FaucetPay и смотрим здесь вот клеем затоши вот, вот она. Выплата 0.33 трона. Так что данные краны они платят. Все кому они нравятся. Ссылки будут в описании. Переходите и зарабатывайте. Всем желаю хороших заработков. И всем пока.